Всем привет дорогие друзья, с вами как обычно Вуди и добро пожаловать на обзор э, варкапа под номером э, 301 э, Rocket Run, карта адапага, карта старенькая, не очень замысловатая, роутов не очень много, ну вариантов естественно много, потому что это rocket spam по факту, но естественно мы все миллиард там каких-то не будем... Рассматривать миллиард роутов, способов и так далее. Просто давайте отмечу, так как я играл в eq 30 pm я могу наконец-то за обе физики пояснить. Я предлагаю вам просто посмотреть карту и пройтись по моментам, которые просто иногда руинили рек, либо были не очень удобными, а рекорды мы с вами и в демках, собственно, демки, варианты кто как сделал, посмотрим. В общем-то, сразу у нас есть ракета, здесь у нас рампочка. Начинать можно как угодно. Здесь у нас достаточно такой резкий поворот. Э, вся карта выполнена в таких достаточно плавных, так скажем, поворотах. Пов поворотов. Или как? Плавных поворотов. Ну, все верно. Короче... Острых углов нету. Для эваку-3 это в принципе хорошо, да и для цпм тоже. То есть мы почти в любой угол можем э, сохранить скорость. Даже вот здесь плавный поворот, здесь все плавно, ну, вот за исключением вот этого да, места. Но э, я думаю, что это не особо было проблема. Здесь у нас минимальная прямая. Здесь надо делать уже джам. И вот это вот основной, так сказать, поворот, который давал, как бы, жопоболь нам. Особенно выкутришникам. Здесь прикол в том, что очень много скорости, и EQ3 никак не завернуть. И ты в любом случае врезаешься, и отстреливаешься, там теряешь с 3000 до полуторы, грубо говоря. Есть, конечно, вариант отстрелиться, допустим, вот от этой э, косой, так будем да, их называть, от этой косой стены, чтобы при попробовать перейти вот сюда. Здесь мы сохраним больше скорости, и у нас будет больше скорости в диагональном направлении, в этом, в котором я сейчас прыгаю. Но в этом случае тогда э, мы быть можем потерять здесь об эту стену. Но тут как повезет. Я, дел... я просто врезался, у ну, меня вроде как я нашел там какую-то свою точку, да, куда врезаться. Главное вот не сюда врезаться, а в эту стену, которая тоже плюс-минус в ту сторону, по... ту сторону повернута. Поворачивал хотел сказать. Ну, в общем-то дальше здесь бежим, пытаемся набрать максимальную скорость, которую мы можем. Вот здесь тоже интересный момент. <как> <связать> Тоже интересный момент. Можно значит, просто по этой стене как-нибудь отстреливаться, отстреливаться. И здесь у нас как раз вот такой... такая щилная, да, что мы отстреливаемся, сразу к этой стене прислоняемся и дальше прыгаем. Но есть туда более интересный вариант и немножко более западно технически. Мы скинем вот эту вот ну или полу да, как-то... Как бы не особо. Не отстреливаемся вот от этой наклонной. Пытаемся набрать также много скорости и отстреливаемся вот от этой. Если мы от нее отстреливаемся, то здесь мы можем заскимить. И если мы здесь скимем, то мы просто по прямой прыгаем. Ну и здесь, собственно, ничего такого. Просто до финиша доходим и все. Есть вариант с 2x. Если я не сделаю. Ну, вот как -то, так, да? То есть можно 2х сделать, но в этом случае вы тогда очень долго на старте летите. А скоростью у вас, грубо говоря, там. А, ну, в общем, это вроде как не выгодно. Это фиг ловишь. И не факт, что ты хорошо отстрелишься, чтобы не влепиться в эту стену. В любом случае, 2х. На мой взгляд, взгляд Гемона. Ну, пока мы играли в, э, на стриме ее в EQ3. В общем-то, 2x не особо здесь выгодно. Это больше понты, по крайней мере, на этой карте. Поэтому я просто набирал 1500 перед поворотом. Здесь поворачивал. Ну и демки посмотрим, собственно. Поворачивал здесь. И вот здесь интересный момент, вот эта вот прямая, здесь естественно нужно стараться по прямой вот так все пропрыгать и врезаться в ту наклонную. Это конечно в q 3 без Air контроля это доставляло очень много боли, потому что не всегда хорошо, стабильно получается под себяшки в 3 по крайней мере у меня, потому что я в принципе не очень-то практикую в 3 Второй поворот вот этот иногда где-то вот в этой области по моему вот здесь как раз вот на этом стыке можно застрять врезаться и так далее и даже на стриме говорили что типа вот так а что если бы там вот на том повороте сделать вот так я говорю на ком повороте а вот где-то будешь блять типа это было почти милым на том стриме но я тут почти на любом повороте и на протяжении всей карты говорил блять, потому что здесь везде, было... везде могло пойти что-то не так. А, в общем-то это что по ВКУ 3. Давайте, а... давайте СПМ. СПМ в принципе все то же самое. Единственное, что как бы скорости немного другие, да естественно здесь все по прямой все все то же самое по сути ничего другого ты не делаешь разве что вот на этом повороте ты можешь сразу завернуть и здесь можно вот так и слезать. и э, вот здесь кстати интересный момент казалось бы в цпм ничего страшного да мы можем по этой стене пойти скорости много отстатной стены там устануться, отстрелиться и на финиш с высокой скоростью. Но есть такой тут момент, который Дональд сделал и О, этот момент упустил Хокс, из-за чего он проиграл. Но об этом, собственно, по порядку, да, будем разбираться там. Можно себе сделать такой спейсинг. Значит, нарочно идти не налево, а идти в эту сторону. И отстрелиться вот от этой стены. Если... Э, почему именно от этой, да? Если кто-то вдруг пытался за заскинуть вот, эту, вот, вот этот угол, и он отстреливался вот от этой, и у него не получалось, и он такой, бля, почему? Ну, давайте я вам объясню. Потому что это, ну, очевидно, вроде... Но, тем не менее, потому что вот эта, она наклонена уже в ту сторону, и мы от нее можем отселиться сразу в ту сторону. То есть, мы не прилипнем и ГБ сделаем более эффективный, чтобы повернуть налево. А эта стена, она наклонена как бы в другую сторону, да? То есть, если вот эта стоит как бы вот так вот, да, как я смотрю, то вот эта, она, собственно, вот так и стоит. То есть, разница, да? Е большая в углах, поэтому если мы будем отстреливать за 5, то мы просто, скорее всего, на большой скорости куда-то вот сюда влипнемся. Конечно, при, мал при малой скорости это не так имеет значение, но когда у вас тут около, там, не знаю, трех тысяч, да, две с половиной, может, я уже не помню по скоростям, то наклон стены очень имеет значение для отстрела. По крайней мере, в ЦП, ну, ку-3, тем более. Ну, в общем-то, можно здесь... Вот этот угол успешно заскимить что дает очень большое преимущество. Потому что ты, опять же, идешь не просто облизывая стены, да, как бы по, по контуру карты, а ты просто срезаешь, грубо говоря, поворот, что естественно быстрее и эффективнее. Ну ладно, давайте перейдем к демкам, ЦП вроде. Ничего такого не было. Ну, ВК3, давайте я еще покажу. Внутри, конечно, можно было бы вот эту вот часть заскимить. То есть получалось пару раз, что ты здесь летишь на высокой скорости. И как-то тебе вот удавалось, если тут приземляешься кидаешь рокет. Вот прямо тут где-то. То ты вот это все скинешь. Огромным скимом. Ты это все скинешь, сразу улетаешь. У меня так получалось только один раз. И можно, в принципе, стабильно делать это, этот ским, если найти хороший спейсинг. А в Q3 как бы и ракеты, и хорошие спейсинки еще на такой скорости Это очень все как бы нужно затрачивать Это все, ну, как бы это очень энергозатратно, так скажем По человеческим ресурсам Поэтому, в принципе, можно было бы просто на большой скорости делать маленький прямо граунд фрейм в ту сторону И отстреливаться дальше от этой стены, например Это было бы быстрее и больше скорости было бы, но... Опять же, маленький граунд фрейм на скорости 3000, и чтобы не так много потерять, пару раз получалось, но это, опять же, не очень стабильно. Как говорит Дональд, это нотка consistent или что-то типа Ну Ладно, давайте перейдем к демкам, обязательно свою демку еще покажу, конечно же, почему бы и нет. Так, начнем с VQ3, VQ3 демок не очень много, в 59.1. Так, запись идет. Все идет, все хорошо. Так, из них пошел, все неплохо. Ну, вот, вкупи, у тебя когда нет особо выбора, ты облизываешь стену. Потому что иначе ты не повернешь. Вот, одну ракету, конечно, мимо. Тут молоко. Не не как бы, есть некоторая уверенность э в том, что, как, как он стреляет. То есть он, понятное дело, что не э лучше уроки трай, да, пока что. Но и некоторая уверенность есть. Вообще призмет мне в последнее время нравится. Очень хорошие у него демки здесь еще такая карта, она именно для быстрого прохождения, она не техничная, потому что я не заколебался вообще играть. Нот 59.1. Ну неплохо, неплохо, хорошо. А на Player Country Here, опять же, не пойми, кто это. Нос на этот раз не запам, походу. Нужно уже ракета поинтереснее, да, но здесь как такового, я так понимаю, урока нету то есть старт вообще полностью облизан, облизаны были стены пытается поворачивать как цпм, но это так не работает ну, ракеты поувереннее дарался, конечно, чем у, у пузле, но тем не менее очень много потерял здесь на повороте очень много потерял в принципе и еще врезался ну хотя бы так и но в целом выглядит это так что человек просто как бы видно что ракеты хорошие да видно что стрелять человек явно умеет но в целом дымка выглядит так будто он просто поиграл там 10 минут хоть как-то прошел хоть как пофигу и забил да, не роутов, ничего нет, стены облизывал и хватит. А, Ну-ка, из Японии. Йоу, ну Я yeah, good, yeah, good yeah, routes. Really Я We can uh practice it. A lot of speed here. Good save it, speed on some corners. And here good save. Yeah, really well. Really good demo. Uh Да, энд техник. Вот я хочу сказать Так, Ашанзи. Thank you for demon, нука. Ну-ка. Шанзи. 03 ну он мне написал же дискорд. Я его на одном из обзоров с смотрю в том вообще обзор, а он мне написал, что да, я смотрю, я собственно, почему-то uh, помню по английски, какие-то что-то рассказать так, Ашандзи тоже неплохо, тут уже под себя Ну, так, он да хорошая демка тоже хорошие подсебяшки хотя иногда они были в молоко но э, в любом случае на 300 да, нуку перебил хотя у под подсебяшки почти, почти были бесполезны но у ашанзи все-таки по скорости немножко побыстрее из-за под себя получилось про гиппоп третье место поздравляю тебя 42.1 тоже облизывал стену здесь, но это не очень видите чек первый, пин 700, это в онлайн. но тем не менее хорошие макеты причем конечно и под себяшки в большинстве случаев да, где не надо именно ракетжамп делать но что я не знаю это естественно лучше сделать ракетжамп чтобы дать себе определенные силы чем делать под себяшку которая не так что тебя подкинет отлично только это когда было блин это ты рекорд поставил в ку 342 1 это ты... блин, а это давно было, да, получается? ну и варкап, да, внешний, на самом деле ну ладно, Хейз 45, второе место, поздравляю тебя, Хейс на 2 секунды целый перегул практически не может, но как-то на роутке не ну, может, это... надо поработать на роуте, можно так сказать тоже, тоже нужна система Хорошее уже здесь хорошее исполнение вот этого момента. Сохранил очень много скорости, очень быстро принял прошел. И здесь сохранил хорошо, под себяшкой даже залетел, все, все прекрасно. Но вот, вот эта ракета вот, перед стеной была лишняя, потому что э, тебе нужно было бы отстрелиться ракета именно момент касания со стеной а у тебя из-за той ракеты Ой, еще и тут лишняя ракета была а у тебя из-за касания стены без ракеты касания со стеной без ракеты у тебя получилось так что ты какое-то время очень ты как бы приклеился получается к стене и какое-то время с маленькой скоростью ты проходил там да момент участок и только потом отстрелился, и в итоге у тебя был не очень хороший спейсинг на дальнейшие ракеты, потому что у тебя по факту сдвинулся немного спейсинг из-за того, что ты не сразу от стены отстрелился. Поэтому, собственно, не очень хорошо дальше получилось. Не знаю, что ты хотел еще сказать, но забыл. Ну ладно, ну и я, собственно, 367 да, я ее, наверное, пару минут играл И... вот я здесь кинул тоже вот эту примену хорошо получилось пройти хотя бы лава, конечно, не получше много скорости здесь от а вот я сразу от там отстреливаюсь здесь максимально надо сразу к левейной стене прижиматься вот я почти скинула там и здесь вот стримбер ну а здесь просто не пьюши, как себя дело техники там надо просто по попытаться не зафейлиться вот и все так цпм, цпм демок у нас поболее just the worst 43.4 Хорошо. А Под себя, так сказать, тоже вариант, особенно если ты не уверен в том, что с тобой будет просто, когда отстрелишься от силы. Но это, естественно, медленно. Хотя повороты нормальные. По таким общим критериям. То есть повороты нормальные, понятно, что не очень уеренные. Но всяких дерганий. Ну вот, немножко, да, пошли? но это нормально, нормально здесь уже просто, да, про идея если ракеты не очень хорошие выгоднее, конечно, просто с трейфом на одной скорости пролететь чем набрать там на одном участке 200, а на другом врезаться и, и, и прыгать уже там 1500 в целом неплохо нормально, так t 9 unseen из Белоруссии. ракет от стен, да? но тем не менее тоже большая часть судя всему, находится с кайфом потому что так более стабильно но естественно, я думаю, все понимают что на ракетранах нужно использовать максимальное, грубо говоря, количество ракет не всегда их нужно как бы выстреливать много роут какой-то должен быть быстрее страшно да вот я я понимаю что много ракет кинешь везде врежешься но это со временем ничего страшного тоже достаточно плавно быстро но у тебя вот тайм гораздо лучше чем у предыдущего твоего оппонента потому что у тебя старт вроде как побыстрее больше ракет ты заюзал и собственно видишь у тебя больше ракет и ты сделал, собственно, быстрее. Кузлех 45. Так, кутринический, ну, кутренический, опять. А Кузлеха. Повороты, кнопка вперед. Кузлех, пора, уже, пора, уже кнопочкой в поворачивать. Ну что, пора. Приходи на стримы, давай я тебе попробую объяснить. Ты мне расскажешь, что у тебя не получается с боковыми кнопками, а я тебе попробую объяснить. Ну, каждый, если у кого-то есть какие-то вопросы, я всегда вроде как не хочу что-то объяснить, показать на стриме. Поэтому приходите, если у вас есть вопросы, приходите, либо пишите в Discord, но лучше на стриме, потому что на пальцах объяснять тоже такое. Так, JustGamer. Ну, хороший ран, естественно, хороший ран, ничего не могу сказать. Ну, если бы вот поворачивал боковыми, был бы гораздо лучше тайм. Прям вот, базарю. 38.4, Джастгеймер. Просто игрок. Что-то делать. Как-то делать. Ну, скажи, что, играй с своим пацанами. Если ты это смотришь. Или, понимаете, кто-то, может, скажет, что он своим пацанам из молодежки. И, да, нормально уже, это фраг человеческий, я конечно, нормальное ракеты... То есть, какие-то на на да. Ну, где, на Ну, но нормальные Ракеты хорошие, но... А лучше, ну вот это вот как бы про то, да, что лучше много, ну, по руки спам, надо спамить ракеты. Нет, ребят, спамить не надо, нужно четко себе по роуту их стрелять. Ты должен четко понимать, какая, какая ракета где нужна. Ну, по, ну как бы, не совсем так, но ты должен понимать, что где-то я могу отстрелиться, где-то не могу отстрелиться. Где-то мне не надо отстреливаться, потому что надо отстрелиться по почтам или раньше, еще что-то. Вот, а Джастгеймер просто пытался проспамить карту. Конечно, он получил, как бы, неплохой тайм, да, 38, но это не совсем вариант, а лучший вариант, если вдруг, как сказал T9 Unseen, быстрее страшно, потихонечку на протяжении всей карты накидывайте ракеты и держите максимальную скорость на протяжении всей карты. Это правило сети рокета, даже можно так его назвать, что вам нужно на протяжении всей карты сохранять скорость на любом рокетране практически. Но если он более-менее линейный, как вот этот, например, да? Ну, сохранять и наращивать. Если вы где-то теряете на рокетране скорость на линейном именно, значит вы что-то делаете не так. Вулканой 36.5 я, конечно, не знаю, но, вероятно, об этом кто-то не знает. Хорошая ракета. Ну, цепляя не совсем обязательно на систему. Здесь поворот пропустил. Можно сохранить по большей скорости. Но зато здесь заверну Ой, как вы такие Ну как так, волконоид? Зачем ты это отправил? Я понимаю, что тебе может кажется что Это Как бы нормально Но ты пропустил поворот, чуть ли не главный ты его просто не, ты не повернул на нем, ты просто врезался в стену и всю скорость потерял. Который после рокетджампа над, над платформой, да, типа посередине карты. И ты в конце просто врезался неудачной ракетой. но это надо было нажимать килы и без этой хотя бы без этой неудачной ракеты проходить. Ну ладно, дело-то твое, конечно, дымки то твои. Тайм это твои, волканоид, но я же хочу, чтобы вы присылали мне хорошие дэнки качественные. Мистер Фокс, нифига себе. А, так, синтакс, 362. От себя пошли. Пахнет плохо, неплохо много здесь скорости, ну вот, побоялся, да, очевидно побоялся, много много скорости, побоялся потерять. Здесь конечно не очень, очень, очень повернул, но под себяшки хорошие. Я думаю, что они не каждый раз получается, но вот этот раз я конечно повезло. Ну просто вот да, как бы. Я не буду кидать рокет, потому что у меня много скорости, я хочу ее сохранить. Вот это пример. Сохранение, грубо говоря, да, ну, на таком, скажем, на среднем уровне. И вот JazzGamer пример обратного, что человек просто спамит по стенам. И видите разницу, да, хотя у вот JazzGamer явно вроде скорости где-то везде повыше. А как так 2 секунды? А вот так надо сохранять скорости, и все будет хорошо. 35,5 нермор. Бани нермор, это, конечно, неприложение. а удел прямо на стриме, перемея у ну, мог, конечно, мог бы разве лучше, но вот там 4 минуты, видимо, поиграл и все я вот, лишнюю не упустил, здесь тоже, поворот вару, это пропустил, этот не очень за все удачно обрезается вот, в эту ну, это, по сути что-то среднее между сохранением скорости и спамом 35,5 ставит. так, дестриц 8 из питера подселячка не очень удачно, но в принципе нормально, здесь спидселячка хорошая обычно, подкинула слишком много поворотов было там, на прямой они там в принципе не нужны так, тоже не требует поварок и зачем вы, вы, вы там застегали что ли постоянно или еще что-то, я не знаю у вас не получалось что-то под себяшки хорошие, да, по 300-пс, очень даже ну, это классные подсебяшки по 300 по 200, ну хорошее прохождение, еще бы более четкое осознавание траектории полета и он бы явно, я не знаю, может быть, вышел бы из 30, в принципе. Ну и повороты не, не игнорировать. Йоу, Шаркости. 8 Шарк. не уверен. Шарк очень Я думаю, он проигнорировал поворот я не знаю ну что это здесь в принципе так и нужно ну я вызову ее стенку но это нормально в принципе это один из вариантов быстрого прохождения почему бы нет нормально нормально хорошие ракеты 32.8 мегатрон Cybertron Кто это? Это Эдик да это Эдик, естественно так бусты подъехали, но опять визование углов не очень хорошо, особенно особенные старты скорости там не так много, здесь просто поворачивают так, у ну, него нормально здесь скорости сохраняем этот поворот опять же игнорирует, но тем не менее, он его менее хорошо сделал, у него много скорости здесь хорошо повернул, вот ракета была кстати немного лишняя и здесь это не боль по воле узкой траектории пройти этот поворот, это хорошая идея. Но после, так скажем, пред, после, как это назвать-то, в общем-то, в центре карты, ты там после поворота предпоследнего, так скажем, финального ты не там ракету выстрелил, это твоя была большая, самая большая ошибка на этой карте. Если бы ты выстрелил ракету в наклонную, а не просто в стену и потом врезался в эту наклону, у тебя было бы гораздо больше скорости и лучше траектория. Присылай один сердитус. Так, Да! Да! Так, Да! Да! Да! Да! Да! Зачем поменял стену? И не игнорирую поворот. Кстати, много скорости. Ну здесь уже косы не очень хорошо выгодно скорости, так сказать, совладал. Но немного запоздал с ракетой от стены там на финише. Мог бы выйти из 32, в принципе, если бы ракету кинул пораньше предпоследнюю получается а так очень даже неплохо очень даже круто 32.0 unnamed player country here мы не знаем как это возможно какая-нибудь обмена облизывания львов опять же это не очень не правильно не ставьте ну особенно в cpm это в принципе не очень меня скорость здесь сохраняет, не меняет. Ну, прыгнула опять же поворот. Одну ракету молоко. Еще здесь зацепился. Ну, если ты, конечно, смотришь, я не знаю. Я не знаю вообще, кто это, но давайте для всех, так сказать, да, ну, мне просто не хочется даже комментировать, особо какие-то ошибки указывать. Но давайте для всех отметим, что, если кто-то внимательно смотрел, что очень торопливо откидывал раке ракеты. Из-за этого они, конечно, контроль хороший у этого человека, но ракеты откидывал очень торопливо, из-за этого у него... И каждая ракета давала там вместо, вместо 400-500 упсов, она давала там по 200-300. Это, естественно, сказывается на тайме. Если бы ракеты были более четкие, с тем же контролем можно было бы, конечно, в 31, а то и ниже выйти. А если вот Сергикус постарался чуть лучше, то он бы уже и с 32 вышел. В принципе, это не очень сложно. Ну, исходя из демки, да, то есть там пару ракет подправить, и все, уже 31. 31 на 0, кровь сил. Кровь не облизывай, не Все хорошо. Э, ГБ с подседяшки наверняка не очень специально, но я не буду спорить. Так не поворот а стреляй только кнопкой вперед ну в плане, что поворачивает кнопка вперед подсебяшки не очень хорошие, но тем не менее они есть и понимание как-то у подсебяшки есть плюс-минус и очень быстрая демка еще бы поворачивал кнопочками стрейфа и прям вот, м -м, просто красавчик, нормально очень хорошая демка, молодец мистер фокс 35, когда с 2 ха Тоже унижена вот влизываем, все хорошо, на 20 первый быстрее очень красиво. Хорошие под себя, 20 после прямой. На этой прямой у нас 360, 3800, Нормально сохранил. 3000 Тоже поворот не игнорируем, но после поворота. Очень неудачная вот эта была ракета. Тоже ранняя ракета на этой повороте, как и водика, так же самая ошибка на финише тоже была, немножко поторопился с ракетой, ты, получается, заскимил стену, а скорости почти не получил, потому что ты сначала, получается, выстрелил ракету, а потом только, по сути, врезался в стену, заскимил ее, и в купе с поворотом ты потерял только скорость, я а не получил ее. Поэтому, ну, ошибки есть, но пройдены, конечно, быстро, нормально. Молодец. А Гмук.28.2. так, а стены уже не обвезли достаточно хорошей скорости, очень но очень много скорости где же будет ошибочка у мукточки, интересно, быстрые, все есть вспоминал стену, немножко потерял на этом скорости, я более очень уверен 3000 здесь сохраняет а, нет, ну тоже все в порядке здесь. Блин, получилось все в порядке, да? Нигде почти никакой ошибки, кроме как смены стены не было. Нормально. Блин, нифига. Казалось бы, да? Офигеть демка быстро. А, а можно 25? <laughs> Я что-то так подумал. Выглядит очень быстро, офигеть. 27.0 поп на секунду целую быстрее Давайте посмотрим. Возможно, старт надо более оптимизированный. Допустим, как будто вот прокипопа, да. Плюс 80 прокипопа, как мы его тайно. Но зачем не точно сохраняет 4000 уже. здесь очень много поворачиваю нормально ну в конце конечно в скорости потерял но пройдено тоже очень быстро ну то есть решает по сути получается старт и сохранение скорости на второй половине карты ну и спейсинг тоже 269 хейс но тоже не очень наверное, эффективный рот, хотя, кто не вариантов очень много, и где-то -то так, только -то слаб проходит непонятно, очень много скорости меняет под себя вообще что вообще отлично. 8 а, по хорошей поворотной и здесь тоже все отлично даже спейсинг удачный под стену, я очень много скорости на финише сохранил, прям нормально хостовары 263 3 третье место хостовары поздравляю тебя 400 до хокса. это я думаю достижение молодец молодец третье место поздравляюшки хостовары а Хостовар это кто вообще очень много скорости очень много скорости я смотрю на плейдные это не исключая случайно какой-нибудь -то хостовар у нас затесался очень хорош, очень хорошо, очень заскид. Удивительно, очко коль. Хорош, просто хорош. Краса... Вот это темка, вот это, да. Хокс 25,9. Да. Много скорости, конечно же. Но здесь, конечно, не потерял вроде как на базове. Здесь все хорошо подскимил. Под себя себяшка, по-моему, была лишняя. Ой, ну так, да, на финише точно немножко э, потерял. Хотя выглядит все это очень быстро и эффективно, но на финише немного потеряла. Дональд, давайте посмотрим. Первое место. Второе, ху... Второе, кстати, поздравляю тебя. Хокс, не помню, сказал ли наверное, не сказал. Поздравляю, Хокс. Красава, шли еще. 25.7. 7 Дональд из Германии. Йо, Дональд. Да! Кенна! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Можно старт чуть-чуть побыстрее. Много скорости. 3,700 после того, поварта. 4,500. 3,600. Полишняя, по-моему, ракета, главное, совсем удачная. 3,100. Кин вот здесь скин. Блин, а в чем разница-то? Просто быстрее? Что-то я не понял. Они что-то говорили, что у них... Ну-ка, давайте еще раз хокс. Я прям хочу развиваться. Никак на финише, я про Фокс сказал, разница на финише, до молодец, и я не увидел. Типа не заметил роут этот. Ну довольно скорости конечно, да? Здесь было как-то поскольку все Хотя вот этот момент блин интересно. Видите как, такая вроде карта, но надо детально разбирать чеки, чтобы понять точно в чем разница, потому что, блин, у обоих быстро и пик пойми. Ну, давайте я вам свою покажу, я поиграл уже после варкапа, естественно, это не, в зачет не идет, так бы я, конечно же, послал, где как она, бак 73, я сделал 25.2 на 500, перевел донор. Давайте посмотрим. У меня вроде точно такой же ролл, а да, 500 лишь 500. А, солнце здесь. А, я вот это поворот скипаю, у меня тут есть, я очень хорошо повернул. И здесь я тоже скингу, да. Все равно ничего не понятно, но ну, такие вот демки, тем не менее, детально разбирать мы, конечно же, не будем. А, такие вот демочки. Давайте посмотрим Броузер. Это у нас, значит, результаты. А, 7 демок в 3, 20 цпм. Все молодцы, все ребята красавчики, хостовары. Вообще прям порадовал, жестко порадовал, молодец хейз у нас теперь в FPS соболезную, ну и собственно все, такие вот дела, я не знаю, сегодня стрим есть, нету, я вроде как себя не очень хорошо прям чувствую для стрима, поэтому чекните на всякий случай, естественно подписывайтесь, ставьте там колокольчики, пишите позитивные комментарии, что Вуди не прав, все это чушь, и так далее. Ну и всем спасибо, собственно, за просмотр, всем удачи и, конечно же, старайтесь о лучше.